Рубрика Мурашки Истории Рапино Часть 7 Магазинчик Мудрого Тя В магазинчике Мудрого Тя Покупатели в очередях и с улыбкой старик то по два, то по три раздает все товары гостям, а на входе белеет растяг все бесплатно у мудрого тя, но назад не приму кто что взял, то тому и нести, пусть уже не хотят. Сомневается, умненький ему, что-то его совсем не пойму. Что за бизнес такой? Коли счет ваш пустой, то на что развиваться ему. Все бесплатно, а где же навар? Все бесплатно, правдивы слова, Но, коль что-то возьмешь, Сам потом принесешь мне какой-то ненужный товар. Взял коробку с богатством ему, Га, талантов сложил под тесьму. Мрета с собой красоту и любовь Унесла кочегу своему. На закате чудной магазин Щеголяет пустыня витрин И закрылся засов. Но недолго таков. Через месяц стучится один. Мудрый тя, я в конце октября взял богатство мешок у тебя. Что-то странное здесь. Не могу спать и есть, лишь считаю, богатство копя. Позабыл и сестру, и друзей. Стал бояться любовных вестей, чтобы не уволок, кто чудесный мешок. Я купил себе новенький сейф. Я обратно товар не беру. Не меняет он выбранных рук. Не об этом вопрос. Я с собой принес мою дружбу, любовь и сестру. Забери. А От угложат меня невозможность быть тем, кем был я. И оставив пакет, вышел ему налегке на кошель свою жизнь, обменяв. Кто-то новый ступает на пол. Тя, талант я к стихам приобрел. Я доволен вполне. Только кажется мне, что выходит невзрачным глагол. Будто что-то мешает писать. Я сначала не мог разобрать, А потом понял я, да ведь сыт, как свинья. А поэт должен лапу сосать. Не прошу я товар-возврат. Забери-ка корзиночку, брат. Тут мой хлеб, что скопил, Тут мой быт и мой тыл. Пусть теперь разгорится талант. А под утро вдруг девичий стук — я со скидкой взяла красоту, А вдобавок к любви Развесной взяла вид, Но нежданно купила беду. Мой любимый ревнив и силен, Хочет видеть жену в доме он, Я согласна всегда. Только певческий дар Мне мешает, как огненный ком. Заберите его у меня, Там, где дым быть не может огня. Я теперь не пою, выбираю семью, Пусть другим служит песня моя. Листья желтые тихо летят, Магазин снова рад всем гостям, А на полках опять есть чего выбирать, И опять улыбается тя. Мудрый тя понимает, ведь стар, Плата будет за каждый товар, И чем больше возьмешь, тем дороже несешь Магазинчику что-нибудь в дар. Истории Рапино в рубрике «Мурашки». Это была часть седьмая, а в следующий раз мы узнаем еще одну историю и познакомимся с еще одним жителем этого странного портового города. До встречи!